Так Всем привет! В предыдущем ролике мы показали наглядно, как установить вариатор опережения зажигания Европа Газ Динамик на автомобиль. В этом выпуске я хочу рассказать вам о том, как же его все-таки настроить. Вариатор опережения зажигания в принципе необходим для того, чтобы автомобиль на газу работал корректно. Так как у бензина октановое число ниже, чем у пропана. Бензин горит более короткий промежуток времени. Для того, чтобы газовое топливо сжигалось до момента открытия выпускного клапана и не перегревало клапана, его нужно поджечь раньше. Для этого, собственно, и необходим вариатор изменения угла опережения зажигания. Для того, чтобы подключить, установить соединение с блоком вариатора, необходимо выбрать порт или нажать автосоединение так. вот мы включили зажигание и программа соединилась с блоком мы видим текущие параметры давление в коллекторе напряжение и так далее по настройкам настройка ТПС это настройка педали акселератора то бишь положение дроссельной заслонки вот, когда педаль отпущена, мы видим актуальное значение. Это, это значение в текущий момент показывает, насколько у нас открыт дроссель в данный момент времени. Для того, чтобы его откалибровать, нам необходимо при отпущенной педали нажать кнопочку «Сохранить». И когда педаль нажата до упора, вот мы нажали педаль до упора, у нас значение актуально показало 4.4 и мы опять нажимаем сохранить. Я отпустил педаль, видите значение изменилось. Это нужно для того, чтобы вариатор опережения зажигания понимал в каком положении находится дроссельная заслонка, чтобы относительно нее корректировать угол опережения зажигания. Так, настройки включения — изменение угла опережения зажигания. Здесь необходимо выставить пункт «автоматически». Автоматически, это значит, что при… при соответствии, вернее, всех условий, которые мы выберем в этом пункте, вариатор опережения будет автоматически активироваться и изменять угол опережения зажигания. Если мы выберем «Отключено», то вариатор, в принципе, не будет включаться. Если мы включим, выберем пункт «постоянно», то вариатор опережения зажигания будет работать даже на бензине, что совсем нежелательно, потому что углы опережения зажигания для бензина и газа э, они отличаются. Так, вот мы выбираем автоматически. Нижний предел датчика положения дроссельной заслонки мы устанавливаем 0. Верхний предел мы ставим 100%. То есть от 0 до 100% открытия дросселя мы будем активировать вариатор опережения зажигания. Вы можете установить здесь на 20% в зависимости от того, с какого момента вы хотите включать вариатор опережения. Нижний предел по оборотам. Так как на холостом ходу работа вариатора нежелательна, на холостом ходу вариатор мы не будем включать верхний предел. Ну, на пропановом топливе верхний предел можно установить 4000 оборотов, это будет достаточно позже, Я объясню почему. 4000 оборотов. Почему на пропане 4000 оборотов, это как бы максимальный диапазон работы вариатора опережения зажигания. Когда двигатель работает на бензине, вот мы видим пунктир, синий пунктир, это у нас угол опережения зажигания на бензине, то есть при 1000 оборотов блок управления двигателя сдвигает угол опережения зажигания приблизительно на 10 градусов. Дальше в нагрузке угол делает раньше для того, чтобы вовремя поджигать топливо, чтобы не было детонации и так далее, и топливо сгорало в полном объеме. Когда, мы, когда автомобиль работает на пропане, начальный угол мы устанавливаем в 9 градусов, этого достаточно, чтобы пропан сгорел полностью до момента открытия выпускных клапанов. И до 4000 оборотов мы будем постепенно, плавно снижать этот угол опережения зажигания. На 4000 оборотов угол опережения и так слишком ранний и опережать зажигание в этом диапазоне уже не стоит. На метане, при работе автомобиля на метане, метана октанового числа выше и метан горит дольше. Поэтому на метане начальный угол опережения зажигания должен быть равен 12 градусам. И плавно опускаем угол опережения там, на, до 5000 оборотов. Так, давайте переключим опять программу. Дальше. У нас, так как вариатор опережения зажигания европа газ динамик является универсальным вариатором, он может работать с индуктивными датчиками, также и с цифровыми датчиками. Если у вас на автомобиле установлен индуктивный датчик положения коленвала, вы в графе индуктивный датчик выбираете коленвал и при запущенном двигателе нажимаете сканировать и вариатор опережения зажигания смотрит сколько импульсов на один оборот коленвала он получает вариатор определить форму сигнала и количество зуби на один оборот коленвала если датчик цифровой то же самое либо под подключили его к коленвалу либо к распредвалу. нажали нажали сканировать при запущенном двигателе и собственно как бы все если вы подключили два датчика один коленвал второй распредвала. то же самое от индуктивных вы вот при цифровых датчиках для корректировки угла опережения зажигания по разрежению в коллекторе нам необходимо подключить провод разрежения к газовому MAP-сенсору и соответственно выбрать тип MAP-сенсора, если датчик в MAP-сенсоре датчик у вас до 400 килопаскалей на разрежение выбираем 400 если это 250 килопаскалей выбираем 250 сигнал перехода на газ И здесь мы выбираем каким сигналом у вас управляется переход на газ если вы подключаете вариатор опережения зажигания к газовому клапану чтобы активировать его работу мы выбираем плюсом если на некоторых блоках вот есть Провод отключения бензонасоса, он управляется минусом, как правило. Вы выбираете минусом. В основном все подключают к газовому клапану. Это проще, это ближе, он всегда доступен. Коррекция угла опережения по ТПС. ТПС это положение дроссельной заслонки. Эта функция, ее есть смысл активировать. На тех автомобилях, на которых блок управления двигателем бензиновый, при ускорении резко подымает, угол, повышает угол опережения зажигания. У меня она по умолчанию отключена. Так, тест на ускорение. Здесь мы можем увидеть, насколько эффективен вариатор опережения зажигания, к примеру, в работе на бензине и на газе или с, включ... с активированным вариатором или и без активированного вариатора. Мы выбираем, допустим, диапазон которые мы хотим измерить в миллисекундах время на ускорение. Мы будем видеть, за какой промежуток времени двигатель раскрутится от 1000 до 4000 оборотов. Далее поехали карты. Чтение установок. Так, RPM. Здесь мы видим угол опережения зажигания на своем автомобиле. Я отрегулировал следующим образом. Вначале я выставил, как на вот этом рисунке. То есть у меня было от, на 1000 оборотов 9 градусов. И к 4000 оборотов я стремился к нулю. Но в процессе выяснилось, что в, в, в режиме работы двигателя вот, на 3000 оборотов. У меня появлялись дикие пропуски зажигания сумасшедшие. Далее я настраивал рядом следующим образом. Я подключил сканер. В моем сканере есть счетчик пропусков зажигания. И вот в каждом диапазоне я уменьшал угол опережения зажигания до тех пор, пока пропуски зажигания не пропадут. То есть смесь поджигалась сильно рано, из-за этого блок управления двигателя ловил пропуски зажигания, что негативно сказывалось на работе двигателя. Также здесь есть коррекция угла опережения зажигания по положению дроссельной заслонки и по разрежению двигателя. В данный момент автомобиль работает на холостом ходу. видим, у нас появился индикатор о том, что вариатор увидел работу автомобиля на газу. Обороты у нас 900, грубо говоря, 900 оборотов в минуту. Давление в коллекторе 40, 43 килопаскаля. Если я сейчас нажму на педаль газа, обороты поднимутся выше 1000 оборотов в минуту, то изменение угла опережения зажигания будет активно. Как мы видим, вот, когда двигатель крутится больше 1000 оборотов в минуту, угол опережения зажигания начинает изменяться. Вы можете увидеть, насколько он изменен, в каком рабочем диапазоне. на карте это показано следующим образом итак после установки на данный автомобиль вариатора опережения зажигания группа газ динамик Прирост мощности я не знаю, на сколько процентов составил. Но то, что автомобиль прибавил в динамике и уменьшился расход. Незначительно, но уменьшился. вот Раньше был расход на автомобиле в районе 11 литров в режиме город. Сейчас это где-то 10-9,5. Небольшая экономия, но приятная все равно. Поэтому тем, кто хочет экономить и ездить на газу, с такой же динамикой как на бензине рекомендую к установке вариатора опережения стоит он не так дорого но результат налицо всем спасибо за внимание